на Хэллоуин а, в Румынию. Сейчас мы на вокзале, ждем своего автобуса. Я надеюсь, будет весело. Да, спасибо. Мы подготовили костюмы и в общем По сути это будет первый такой настоящий Хэллоуин. Прям тематический, можно сказать. Поедем в замок Дракулы смотрим, где был э, Влад Цепиш. <с> ну, я думаю, что это будет очень интересно. Постараюсь побольше снять. Вот, сейчас ждем своего автобуса. Я для этой поездки даже покрасилась э, в темный цвет. <с> а, я не красилась, наверное, года два-три. Привыкла как-то уже со светлыми волосами и... Ну не знаю, с темным вообще непривычно, честно говоря. Вот, ждем автобус. Мы уже в Румынии остановились на перекус. И оболочки спят. Вот наш автобус. Очень красивая здесь природа и архитектура интересная. Вот так, все, еще твой парень. <смех> Ладно, правда, вот тоже уберешь. Нет, <смех> не уберу. <смех> Передайте привет. <смех> Эй, ты ч? Че? Ты не все записал. <смех> Так как мы приехали с опозданием на несколько часов, я не успела ничего снять, поэтому следующим кадром уже будет сам замок Бран. У нас были билеты на экскурсию вовнутрь замка, а также на Хэллоуин пати. Но так как мы приехали достаточно поздно, около восьми вечера, было уже темно, и это единственные кадры, которые у нас есть. Именно замка вблизи, к сожалению. Ну, к счастью, я сняла очень много внутри самого замка. И, как вы видите сейчас, на входе сразу нас погружают в историю. Здесь есть человек, который одет в костюм Влада Цепиша. Замок Бран находится в Румынии, в области, которая называется Трансильвания. Недалеко от города Брашев находится город Бран и, естественно, одноименный замок Бран. Он был построен в 13 веке и служил как крепость для защиты от врагов, а точнее от Османской империи. Как говорит нам Википедия и как мы сами заметили на своем опыте, залы и коридоры напоминают лабиринт, проходы очень узкие и... Я неоднократно ударялась даже головой, потому что карнизы очень низкие, хотя я не очень высокого роста. И мне очень понравилось, что замок оснащен какими-то современными технологиями, анимациями, сопровождающимися звуками. В общем, атмосфера была очень жуткая. Также мне очень понравилось, что экскурсия сопровождалась появлением актеров, каких-то исторических личностей, они тоже были в гриме, это было очень необычно, и они прямо входили в роль, они пытались даже запугать некоторых людей, выкрикивали какие-то громкие слова, в общем, это выглядело как скримеры из игры или из хоррор фильма. На данный момент замок Бран ассоциируется, конечно же, с Владом Цепишем, который также известен как Дракула. Влад Цепиш был молдавско-румынским правителем в 15 веке и также является прототипом персонажа романа Брэма Стокера «Дракула». Неоднократно упоминается, что замок Бран являлся резиденцией Влада Цепиша. Но некоторые источники все-таки это опровергают и утверждают, что его основной резиденцией все-таки был замок Пайнари, который был построен для защиты от Османской империи также. На данный момент от замка Пайнари практически ничего не осталось, там в основном руины и замок построен очень высоко в горах. Многие его называют настоящим замком Дракулы, в противовес замку Бран. После 1918 года замок Бран был подарен королеве Марии Эдинбургской, также известной как Мария Румынская. На данный момент замок принадлежит потомку румынских королей и также его законному владельцу внуку королевы Марии Доминику Габсбургу. К сожалению, мало что осталось со времен правления Влада Цепиша. В основном все, что находится в замке, это предметы из 20 века, из 19 века. Но осталась комната пыток Влада Цепиша. Возможно, комната пыток Влада Цепеша нет никаких э, точных доказательств. Но э, известно, что Влад был безжалостен со своими врагами, и его любимым делом было сажать их на кол. Оттуда его э, имя Цепеш, то есть Колосажатель. И честно говоря, на этом моменте мне стало действительно жутко, потому что э, куча этих приспособлений и какие-то э, рисунки по их применению меня достаточно сильно напугали. <laughs> поэтому э, мы быстро покинули эту комнату. Все, мы вышли из замка, устали, ноги болят, очень узкие проходы и очень высокие лесенцы. После этого мы отправились на хэллоуин-пати, и вот здесь вот была, наверное, самая интересная часть этого путешествия, потому что я впервые видела просто неимоверно огромное количество разных костюмов. И они были настолько детализированные у многих людей, и хотелось, конечно, подойти к каждому человеку, рассмотреть их поподробнее, но мы, правда, очень сильно устали, так как были 30 часов в дороге. Мы недолго оставались на этой вечеринке и поехали домой. Я проснулась сегодня пораньше, не знаю почему, уже накрасилась. Что, теперь пока Бахтиар проснется, потом, наверное, поищем какую-нибудь кухню местную. Интересно попробовать какую-нибудь чорбу, честно говоря. Вот. Утро вообще замечательное, погода шикарная, природа просто великолепная. Сейчас покажу все. Так, вот, в общем, наша комната. Здесь лестница на второй этаж, там э, спальня. В общем, все удобства, честно говоря, это самый, это самый круто выглядящий хостел. Все даже есть черепичная крыша. Вообще в шоке, честно говоря. Очень просторно, комфортно. И туалет тоже прекрасный, душ, ванная, ну, в общем, все удобства, я считаю. Чуть позже сниму второй этаж. Есть Wi-Fi, конечно же, и выход на балкон. Погода прям радует, честно говоря. Уже 10 утра. Максим проснулся. Вот я вам показываю второй этаж. Здесь такая вот кровать. Кстати, очень удобная и теплая. Телевизор есть. И балкон. Вот с такими вот... Сидениями. я даже не знаю что это типа как гамак но нет <с> и вот такая вот красота вообще просто не передать словами сейчас пойдем кушать потом не знаю может еще раз зайдем в замок или хотя бы просто со стороны снимем не знаю посмотрим в общем Отель просто 10 из 10, 5 из 5, не знаю. Правда, очень шикарно за 13 тысяч тенге за ночь. Это прям топчик. Не знаю, потому что я жила в более дорогих местах, но которые были в хуже в 10 тысяч раз. Здесь есть и двуспальная кровать, туалет, ванна свои, причем не общие интернет-телевизор два этажа два это просто как апартаменты какие-то не знаю а, балкон шикарный вид на город на природу в общем я просто советую всем если кто-то соберется в бран но единственный минус это то что слегка далековато от замка но такси здесь стоит около тысячи тенге до замка в принципе а, ну это нормально это не прям супер дорого вот а, название отеля релакс адрес strada padina 3 я не уверена насчет ударений и произношения вообще абсолютно а, я оставлю скорее всего ссылку в букинге или ну не знаю в общем э, шикарный отель Просто вот рекомендую очень сильно. Мне очень понравилось. Все, да, будем потихонечку собираться. И, не знаю, чем-то заняться нужно до 3-4 вечера. Да, 3-4 дня, точнее. Вот так вот. Вернемся скоро. Так, это вот общая комната. О, спасибо этому отелю Дальше мы просто пошли искать ресторан, чтобы попробовать местную кухню. И, по сути, как я заметила, Бран это просто такая небольшая деревушка, очень уютная, с прекрасной природой. Не знаю, мне прям этот город очень запал в душу. Такой вот Завтрак в ресторане. Очень аппетитно. Прям хочется есть. Это какое-то традиционное национальное блюдо. И, конечно же, мне очень хотелось увидеть замок при дневном свете снаружи. И мы направились ближе к центру. И замок видно практически с любой точки. И он очень красивый. Это основная улица. Здесь всякие магазинчики, сувениры и парк. Здесь уже вчера была вечеринка. Но не от замка, как я понимаю. Это главная улица. Мне захотелось немножко порасследовать местность около замка. И там я увидела разные э, сувениры, всякую национальную одежду, еду, то есть это было что-то типа такого базарчика и также там был haunted house, э, дом страха, но как я поняла это больше как детский аттракцион, потому что в основном там были только дети. Там национальный музей Брана. Ну, к моему глубокому сожалению, национальный музей был закрыт по неизвестным мне причинам, кстати говоря. Поэтому я просто прошлась мимо этой деревни и поснимала дома. Видимо, это первые поселенцы здесь жили. Очень все такое аутентичное. Но вовнутрь почему-то нельзя заходить. Скорее всего, из-за праздника, может быть, не уверена. Поэтому так вот. Очень интересно, красиво. Какой чудесный домик. Не удивлюсь, если там какие-нибудь путки делали. И какой-то вот. Возможно, это вход в замок дополнительный. Не знаю, оно выглядит креповенько. Здесь вот чаще леса. Так, давайте прочитаем. А, здесь жили, получается, работники замка. А это... Это печь, <смех> возможно. Не знаю. Вот отсюда слегка видно замок. В общем, делав, возможно, неправильные выводы, <смех> я решила, что пора возвращаться к Бахтяру и пора уже ехать в Брашов или в Брашов, не уверена насчет ударений. И мы приехали в центр города. Главная площадь Брашово или Брашева. до сих пор не поняла, как правильно. Черная церковь. Вход сюда платный, 15 ли. Но если у вас украинский паспорт или какая-то карточка, типа удостоверения, то вход бесплатный будет. Это вот основная улица, где всякие магазинчики, ресторанчики и так далее. Не знаю, мне кажется, в Европе, практически в каждом городе, что-то наподобие есть, но это все равно очень красивое мило. Сувенирчики всякие. Вот, думаем, брать что-нибудь. Ну вот и все. На этом закончилось наше путешествие. Но я сняла еще несколько очень красивых кадров, так как мы пересекали три страны. Венгрию, Чехию, Словакию, по-моему. И больше всего мне запомнилась Словакия именно своей такой мистической какой-то нереальной природой. Поэтому наслаждайтесь. Спасибо большое за просмотр.